и взрывной карамелью и всем привет с вами мистик ты чего возле лагер, меня лагер. стоишь лагер, мистик лагер мистик мистик лагер привет мистик лагеря им табличка прикинь долго учил табличка впервые представляется не только с нами поздравляет но еще и представляет это самопредставляющаяся табличка. Самопредставляющаяся табличка. Логично. А, а, не, нет лабиринта. Все, сразу все. прошли чувак. 5 баллов в карте. Собираем. Что здесь? Правила. Правила, я думаю, нам нужно прочитать, да? Привет, my name is Slava или Islava. Islan. Правила. Не ломать блоки. тп можно гейммод Можно? Спасибо. Пожалуйста, чувак. Не за что. Собирай. А Я, я уже... настолько бронька, бронька, а тут еще и бронька есть прикинь. Я настолько зажилась, что я уже жиру золотыми яблоками. Ну, голос удаляю. Все, почищу, все, Давай ты первый. Давай ты. Давай камень ножницы бумага. О, ну ты яблоко сажал, ладно я тоже. Камень ножницы бумага. Стреляет. Немножко было больно. Стреляет. О, я прыгну сюда. Окей. Окей. Палец покажи хоть большой. Окей. Чувак, ты слишком глубоко! Покажи толстый палец. Если это не то, что нужно, то мы будем долго искать то, что нужно. Нет, О, нет. это не то, что нужно. Я думаю, ты так долго не сможешь. Ты помочь. ловишь меня, Лагерь? Я ловлю себя в мысли, что я тоже не запрыгнул. Чего? <смех> О, телефон, прикинь! Два телефона! Но это не я мой не... телефон, так что иди нахрен. Все, это не <смех> мой телефон. Фу, псих, Я спать. нырнул! Лежать. Не картили соседи, да, зазвучали? Но если ты про зомби, то. Нет. этот кто-то туалет прям надо мной уснайдет. Да? Как я тебе, тебе говорю. А ты ж помнишь, как это, человека соседа это изгонять? Да, я помню, короче, надо разводить костер. Ага, разводить костер и покидать туда лайков. Ребят, займите пару лайков. До пенсии, до пенсии пожалуйста. да до пенсии. И можно еще, конечно, комментарий написать, типа, вот вам в долг комментарий. в долг комментарий. 70 годам. А как ты отдавать будешь? Нет. А, зомби! <звук> Нет, я не хочу. Слушай, тут пришел зомби. Я реально? Это сосед. Слушай, он он пришел. Мало слишком эти. А, ты уже прошел, что ли? Нет, тут сосед вот пришел, он этот. Каким образом ты там оказался? Мне кажется, твой сосед услышал просьбы и Он пришел. Нет, -не -не, он это. До сих пор стоит, но уже не так сильно, его походу лайки уже закидали лайками. Нужно будет. Чувак, какую ты дырку упал, я не понимаю. А, в самую глубокую. Ну мать у вас, паук. О, это паркур, типа, да? Убей его. Убей его. Убей его. У дерева. Хорошо, не убеживай, он убьет в. Сам. Сам, он мне не трогает вообще. Да? Было лагерь его трогать. Вот ей-богу. А что сделать? Прикинь. Упал, э, ты меня-то за что бьешь? Я промазал. Ну вот давай, еще скажи, что это костер, да? Ну ты костер. то, что я горю Ты костер что? Нет! Я яблоко жрал. Нет, костер. Что с ним? Я не знаю, но он, походу, сейчас прямую кишку выкает. Так, короче, давай этот. Сейчас что? будем хитрошоподействовать, остановись. Ну. Буду тебя пинать. Что Окей. ты делаешь? Давай, прыгай. Раз. Два. Я прыгнул! Я понял, я понял твою мысль. Нужно, короче, падать. Я прав? Да. Что за. Все, давай, следуй, Меня этот огонь бесит, если честно. Когда я, я потухну? Когда я потухну? Скушай. Потухнет. Я, короче, перезайду, может, я потухну. Что Ой. ты делаешь? Что? Вернись. Скушай яблочко глаза. Мне вообще не помогает это. Да я тебя побью, ну в смысле запрыгнешь Нет, не надо меня пробивать Ты сюда не запрыгнешь, ты понимаешь, что это физически невозможно? Возможно Давай Смотри Это невозможно! Давай быстро становись, буду бить ПП, лагерь А тут даже это пинком под зад не поможешь Ты Окей, раз, два, три Да ты что, дурач? Я пошутил С дубу рухнул Еще разок Раз, два, три да ты что, Ты издеваешься надо мной, что ли? Сау so Клаус. Теперь, теперь я буду пинать. Раз, два, три. Стой, стой. подожди, Грим Гребни по правилам слишком. Раз, два, три. Ну что ты все? кривой, аж я отлетел. <laughs> Такая отдача. Такой слишком знаешь. Короче, давай ты меня пинай. Раз. Стой, я не на позицию! Вот теперь Раз, давай. Раз, два. Только сбей меня сбоку здесь лучше, чтобы сюда, еще что, меня лучше давай. кидал. Понял? Да. Сбоку бей! Бью. Ты не сбоку бью! <с> <gerçekten> Раз, два, три. Но да ты баран! Ты vrai? даже не подлетел! Тут... Разг... разгоняться сначала. Раз, два, три. Да ты баран! Да ты перелетел Ты слишком легкий! А, У тебя легкие легкие. Что нам делать? А, знаешь, что можно сделать? Ты, ты, ты где? Я ид ⁇ с гифоном даже промазать Смотри, так тут нереально допрыгнуть Какого хрена? Вы должны прыгать. нереально. карта немного не продумана. Uh, я боюсь, туда прыгать, но я прыгну. Oh. Ау. Что я сделал? Оу. Oh. Стою. Ч ⁇ Что ты делаешь? Маленький розовый чувак. Да ладно, ты корявый! Что ты такой Все нормально, все нормально. Мы вернулись. Оу. Ну, это Мы на месте. Давай, все хорошо. Прыгай. Я? А, ну окей. Ее! Ух ты нифига себе. Непонятно. Слышишь, мне кажется, ты снова нереально допрыгнулся. Подожди, а зачем тут допрыгивать? Тут все гораздо проще. Оу! Оу! что то человек сосед, по-моему, у меня вообще раз это того. Раз Раз шлепался. что то он какой-то расшлпанный слишком, да? Не всегда. Фиши себя подарю. О, а ч ты я при а гей-мод корявый ты, О, а ты, на ты... На с... <свят> Так что ты давай на меня не гони, так Нет, что. Я, я умею летать. Какая-то маленькая карта тебе так не показалась? <свят> ну есть немножко такое совсем чуть-чуть. Чуть-чуть совсем маленькая карта. <свят> Она совсем маленькая. <свят> <свят> Надо ее слизни пожечь. Это все. Ты поле... знаешь, что пожары и взрывы всегда украсят. Вот пожары а, говорить. даже маленькую карту можно украсить взрыва. Смотри, смотри, смотри, оп, оп, оп, оп, оп, оп, жаркое, жаркое, жаркое, курица тихо почу, чуть, чуть, чуть, столько, да попрыгал, куда по курица не прыгают. что это такое, оп, жаркое, курица, куда попрыгал. прыгал, да нет, просто понимаешь, что обед сегодняшний, ты монстр, не не не, просто твой сегодняшний обед хотел смыться, вот и все, твой сегодняшний обед хотел смыться, по сегодняшний обед? Да, а я уже обедал, а ну завтрашний обед вы должны ну на небе. Баб. Почему это был зрик. Да ладно. По-моему, был отличным. Спасибо за просмотр. Спасибо мне. Спасибо лайк, Спасибо за еду, которую достиг. там что-то. Что? Что? Стой, стой, стой, стой, Что? Что? Спасибо. <связывая> а, она отключилась просто. Всё. <связывая> Не надо так больше делать. Так что все, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то обязательно поставьте лайк. А с вами был Мистик, Лагер и сосед. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока. и всем привет с вами стихи лагер а что ты так тихо говоришь шепотом хочешь я тебя отсыпать? тут стекло снесло так ты, ты что то там хотел мне сделать ну давай тебя... продолжай я хотел отсыпать немножко часов Тебе есть часы? да я хочу тебе отсыпать пару грамм часов ну давай сколько платишь нисколько сколько. <laughs> вот ну, тогда иди на. Все, все. Ты будешь еще. Все, все. плату с мне сирать? Ладно, будем короче читать. Привет, мистика лагер. Привет, табличка. Давно мы с табличкой не разговаривали, да? да? с табличкой Нужно за это ударить тебя по лицу. Просто, вот, просто обязан. Спасибо. Да, это это взаимное. А, да. <laughs> это взаимное. Карта называется Мистика лагер. Логично. Так как вы мистика и лагер, логично. Поэтому как называется мистика лагеря? Логично, а вдвойне? Логично. да. Но мы ее назовем как-нибудь по-другому, потому что мистика лагеря слишком банальна. ла Как дела? А ла тебя такие большие, ла ла ла дело ниже. Правила ла сундуке открой, если не